Сегодня я варю кашу пшенную. Ну, посолила. Сахарок добавила. Пшенка хорошая. Я вот эту только беру. Не развесную. Развесная она очень грязная. Сейчас добавила сливочное масло. И повариваю, короче, кашу. Ну вот. Сварила я кашу, согреваю суп. Андрей должен с работы приехать. И сегодня повела девчонок в садик. Аминке первая воспитательница позвонила. Да, да, удивляется она у нас. У Амина воспитательница позвонила в 10 часов. У нее, говорит, животик болит. И вырвала два раза. Я сразу пошла. Ну, благо у меня Даринка спала. Ты что, такая кропушка моя? Даринка тоже болела. И привела, ну короче она у меня блюет, вот. слава Богу пьет. Потом у Динары воспитательница позвонила. Вышли гулять, тоже вырвала за верандой и прячет, говорит, снегом. Там дети увидели, воспитательницы сказали. Я говорю, нельзя, надо говорить. Она у нас терпеливая, Динара, вообще она все терпит, все боли. И она, пришла я, ладно, сразу... Ладно, у меня Даринка уже проснулась, они с Аминкой ходили. И... Да, удивляется. На пуля. Ну, короче, привела Динару. Сейчас они у меня все пьют, пьют, пьют. Пьют, вырывают. Пьют, блюют, пьют, блюют. Ну, короче. Ой, еще врач сегодня пришла к нам. Наш лещий детский врач. Она все время к нам. Чуть что по звонку сразу она идет, слава богу вот, и таблетки, сказала, какие принимать, ну, короче, проверила, все, бочки не твердые, говорит, слава Богу, ну, вы, нормально будет, сейчас, говорит, как раз вот эта эпидемия началась, что ли, ну, говорит, тем более потепление вон на улице, и вирус-то оживают, и начинается вот эта ерунда, ерунда начинается, у нас всегда обычно осенью было, вот зимой никогда ни разу не было. И нынче бац тебе и зимой появился этот ротавирус. Да вообще не было этого ротавируса, пока девчонок вот не родила, вот через них только узнала. У меня ни у одного, ни у Фариды, ни у Димы, ни у Давида не было. Вот они у меня такие слабенькие, что ли. Или просто сейчас вот такая погода, не знаю из-за чего это все. Сейчас будем папу ждать дожидаться. Ну все, всем пока-пока, друзья. Пойду я за, за девочками приглядывать. Так, друзья, у нас следующий день, то есть уже вечер наступил. Девчонки у меня выздоровели, слава Богу, смотрите, где нарко, вон она. Весь день мучились, да? Ага, мы еще поесть и идти. Я еще-таки еще воевала, потом... а потом меня... на пиве воевала, а меня... ага. намного вас воевала, да. а я один ваш. Потом какой один раз? К вечеру того? Вон потому что мало пила она а все пила А сегодня у нас Давид с папой до да, заболели. А я на ужин сегодня приготовила картошку. Они хотят картошку, толчонку. И вот мясо пожарила. Даринка уже хочет тоже. На руки хочет. Мясо пожарила. Все, друзья. Всем пока-пока. Так что не болейте. О чем ты хочешь поговорить? Ну, на, ради Бога, разговаривать. Ты же любишь разговаривать, да? Тебе картошку положить и разговаривать можешь. Надо? А я вот еще такой пулёнчик сделала с лучком пить. Любишь, да? это это мою картошку положу. Ну, разговаривать хочешь? Мама, тут. Я сама сказала, хочу поговорить, а чем? Всем привет! И вот мама хочешь, да? Я уже хочу шарик. Амина пока ищи, ты хай там. Аминка, иди кушать, амина. Амина, пирочку будешь? Мясо надо. На компот амини и мне водичку. И шайк. Мама, шай, сайт делаешь нам и хлебушек. Хорошо. Тебе мясо-то надо? Мясо? Да. Пожаренное мясо будешь? Буду. Точно будешь? Ага. Один Кусочек положил. Нет, не, не, не буду. буду. Не будешь? Нет. Вот я тебе говорю. Водички. Водички, чай делаешь мне и водичку. После. Тебе водичку или чай? Давай одну из двух. Я тебе что, сто стаканов сделаю. Не, водичку. Ну вот, а что ты себе. После наличия? все, мама, да? Да. Как потому что, да? Потому что ты волода больше любишь. больше. Так, ища, да, потому что я себе не попала. Потому что не попала. Ну тебе не попала, потому что я хочу... Смотрите, что... Ну и в мяске... Ну и в мяске... И жохли я буду. Жохли я буду. Да, да. Ой, дарина, толчка. Что ты такая кошка? Кушать сейчас я ее поведу. Ну что, ладно Динар, давай кушай на Динара. Амина, иди кушай. Амина такой. Она, наверное, опять в телефоне, да, торчит. Сейчас вот Амина позвоню. пока и телефоне учить иди там играет. А амина. Мама Амину живет. А я пока буду кушать. А амина ведет. Нара, меня... амина спит. Амина спит. <свят> Ты спишь, возьми. Спит, спит. Не надо, не надо. Пусть пить, не надо. Что касается? Ладно, тут... все пока, тавьте лайки. тут копка попишаша. Все пока. И все вы не Ну, ты камера, ты не играй. Все, да? Не, Вы, не, не, не, дают, а Дима идет отходы Все, давай приятного аппетита Кушаем Так, друзья, мы купили куриц Дерминантные Или как называются Не знаю, короче Ой, три сорта, четыре сорта Нам такие мишки их положили Андрея, мы все Так, все Народ много Ладно, сюда на здречную привез Одиннадцать штук Рыжих не хотим. Ай, какие красавцы. Ага, вот чуть-чуть там рыжие. Рыжик. Где козлятки? Отдельно, да, сделаем? Ну, давай. Отдельно сделаем. Чтобы не обижали. Да, бегаю. Я ну, холодно сюда занесу, на земле холодно. Маня, ты не. Ой, шлишки. Недельку постоят здесь. Ух, у них здесь лофа. Вот эти-то рыжи белые. -то. Голубые зеленые яйца делают. Вот этот смор. Вот это орел натуральный человек. Кстрые. Вот я такие хотела. Эти хоплушки. Вот какие она сказала, яйца-то голубые, зеленые. Вот это вроде зеленые сказала. Но хохла Рыжий белый -то. Привыкайте Ну они к весне уже нестись начнут, Андрей Чё, это надо им сам. Да, надо Че? Вашу хату заняли, мань Вашу хату заняли Э, вышли сами, смотри Мелкошня Эй, красопеты Смотрите, какая мордочка интересная у У одного рожки уже растут, у другого нет. У девочки рожки вроде, у мальчика нет. Вот, Рыжий-то похож на этих рыженьких курочек. Такие приветики, салатные мишки. И вот лекарство дали по одному миллиграмму три раза в день говорят, на литр воды чтобы они пили с собой возьмем разбавлять да грязнули. а вы-то когда начнете нестись здесь бочку поставили специально чтобы. что василия а? Чтобы коза туда не лазила. На улицу хотите, да? Куда ага. убежал? Орешь стоишь. Маленький вон. И этот есть. Что, полюги-то? Маня! Ты, пылища-то. Ой, там раздолье, да, тебе, малыш? Там хорошо. Ой-ой-ой. Yeah. Ай ты подойдешь? Ай ты подойдешь. Ай вы мои красавчики. Посмотрите, как она у нас курица. Ой, курицу села. Сейчас малыши сами выбегают теперь. Какая-то псила здесь. Да вы пошли-то, да, все, гулять пошли, маленькие малыши, а? Ой, так они все продают Вон дали Домашняя птица Поросята Короче, они все продают, все абсолютно Только будем туда и обращаться Индюки, гуси, бройлеры Куры, утки Офигеть Поросята вон, доставка На дом Ну-ка, пошел Нельзя сюда ходить Иди своей дорогой. Собака пришла какая-то. О, дети идут у меня. Скажи мы здесь! Амина, ну вот хочешь маме и папе. Видишь, они боятся еще. Кучу собрались. Ну, к Пасхе нестись начнут. Пасха нынче в мае будет. Мания. А, здесь... а, да, вот, а ты сфоткай, Андрей, а то отправим. Вот им здесь хорошо и тепло, и не холодно. Папа фоткает. Угу. Пойдем, выйдем, пыль здесь, пыль. Пойдем. А. А что ты таскаешь на улицу куку? Кто вообще таскает кукол на улицу? 11, 11, 22 курицы, 1 Петя. Да, Андрей? Наших-то ведь 11 тоже. 10. А, 10? 21. Ну, 22. Да, потихоньку прибавление идем как я там домой идите бегают все иди сюда и сюда пошел иди мама зовет мама зовет у вас теперь не запустишь даже смотри что бегать хотя Давай, давай. Давай, папа закрой. Сейчас я высоко снимаю. Сейчас домой пойдем. Котлеты будем жарить. Давай, давай. Все, пойдемте. Папа говорит, сейчас поймай. Давай, поймай. <связано> Давид, возьми другого козненка, сфоткаемся. Давай память. <связано> Не тяжело? Себя <связано> <связано> <Сюда связано> <связано> посмотри. <связано> На, бери другого-то вдвоем, быстрее. Ей же тяжело. <связано> да, убегай от нас куда-то. Мужик видно живет еще. У меня, смотри. Всё. Ладно, Классно, все, хватит. А ты как, Сонь? Нет. Классно все. Ага. А вообще классно. А у тебя снимаешь? Да. Сегодня у нас Андрей нажарил опять котлет. Смотрите сколько много. Мы уже поели. Короче завтра ему на работу. И нам хватит на завтра. На целый день. Очень вкусные получились. Так что вот так вот.